И снова всем привет, с вами снова Хилхвим Рейсинг, и сейчас посмотрим с вами, что же у нас новенького. А, вот, мы немножко уже проехали, открыли чемоданчик. Ух ты, что у нас тут в магазине, ничего нового. Вот, новое приключение, совершенно полностью поменялся внешний вид, и добавили нам зиму. Что же это за сундуки такие интересные? А, ну, мы с вами немножко а, сейчас разберемся. В общем, нужно проехать э, вот эта циферка, это расстояние, которое нужно проехать, и сундучок откроется. Так, танк пофиг, за круто танк. Погонять бы, но у нас нет 70 тысяч, к сожалению. А может и к счастью. Э, будем ездить на супер дизеле своем. Сейчас посмотрим, как он справится заранее. Доедем ли мы до нашего сундучка, там две с половиной тысячи километров в принципе рекорд у нас больше аж аж на 200 или 300 метров больше а сможем ли мы повторить это достижение ну я надеюсь сможем как вы думаете напишите нам а кстати ребята напишите у кого тоже уже такое оформление и какое в принципе вам оформление нравилось больше предыдущее или это ну, безусловно, хорошо, что появилась еще и зима. Сейчас с вами, кстати, и попробуем разблокировать Она, она стоит 40 тысяч. У нас есть 29. Осталось мало. В принципе, 11 тысяч это, ну, как бы немного и немного. Сейчас с вами накатаем и посмотрим, что же у нас там в зимушке, к зиме будет. Уху, пока по холмам прыгаем. Собираем монетки. Кстати, хотел э, ребята спросить. Вот в квестах мы ездим, э, понятно, что сами с собой у нас впереди Оптимус, позади Оптимус, и мы-то мы сами тоже Оптимус. Вот. А в обычных-то гонках мы ездим с соперниками. Э, как правило, три соперника. Но есть гонки, в которые два соперника. И э, там и буквы всякие встречаются, и настоящие имена. Понятно, что пишут там, и Дима, и Сергей, вот мы ездили, у нас встречались разные серые, седые, ну, ники у всех разные, в принципе. Вот, хотелось бы вас спросить, кто-нибудь встречал себя в наших видео, если встречали, пишите нам, и вообще, кто-нибудь встречал себя у каких-нибудь других видеобозревателей, или это просто компьютер берет ники и как-то со сопоставляет. Не, ну понятно, что есть кнопочка вызвать друга на дуэль или как правильно назвать на соревнования, там понятно, что ты ездишь с живым человеком. А вот когда турнирные вот эти заезды, и ездишь с людьми, интересно, реально живые люди за ними стоят. Или компьютер просто как-то просчитывает, непонятно как и используют чужие ники а, вот кто знает ответ пишите мы будем рады я думаю наши подписчики тоже об этом о, хотят узнать вот а пока мы немножко застряли вернемся назад и вперед едь едь едь, едь, едь. ух ты топливо заканчивается но мы успели до заправки Круто, круто! Я вам скажу, что в принципе... Ну, я задавал вопрос в предыдущем... В одном из предыдущих выпусков, что стоит ли покупать новый или лучше прокачивать джип, который у меня был, ну, обычный супер джип. Это супер дизель, а у меня был просто супер джип. Вот. И, ну, если честно... Я вам скажу, что, наверное, все-таки лучше покупать э, более продвинутый, более продвинутый джип и его улучшать. Э, потому что поначалу, как, когда я начинал ездить на вот этом супер дизеле, ну, честно говоря, это был просто попрыгунчик какой-то. Невыносимо он прыгал, э, ну, что я не делал, как не старался, но он просто прыгал, нереально было управлять. А сейчас со временем я смотрю, что ну, машина это в принципе-то Он Видите на холм, как мы заехали. Главное просто, э, как сказать, приловчиться ей управлять. Ну, так в принципе всегда и в жизни тоже. Кто на чем ездит, тот к тому и привыкает. Но э, все-таки характеристики дают о себе знать. И еще хотел бы поделиться опытом с вами когда прокачиваете свою машинку старайтесь чтобы показатели приблизительно были а, в одинаковом положении то есть если двигатель там 11 уровня то там, трансмиссию кузов тоже старайтесь чтобы было 11 а, ну как я понял так управляемость выше у автомобиля а то я сразу двигатель давай Прокачивать, прокачивать, а подвеску не прокачивал. И машина как скакала, <смех> так и скакала дальше. А, даже еще хуже стало, потому что двигатель мощный, она просто срывалась с места и переворачивалась. А вот, вот видите, вот такого, ну, реально я не смог бы сделать вот так вот выехать, потихоньку аккуратненько. И просто перевернула бы машину, и все. На этом бы и закончилось. Кстати, пока я говорил, у нас осталось всего лишь навсего 140 метров. <связываю> кстати очень хорошо что перед нами едет оптимус в сложных моментах он нам показывает где нужно притормозить. вот-вот-вот про вот это я говорил что ну реально я бы такого не сделал Вот двигатель у меня был бы там 12 а трансмиссия первая ну, не сделал и просто перебросил непонятно как ой ой а где заправочка <связываю> ребят где заправка Доедем ли мы, а нам в принципе пока уже и не нужно доезжать, потому что нельзя быть на свете красивым таким, кончилось топливо. Но ничего, цель мы ставили о, не так уж и много в принципе, но тем не менее, 2, там больше чем 2600 нам пришло в подарочек. Ах вот, и следующий чемоданчик. А, вот видите, что у меня 13, 11, 9, 10 что приблизительно один в один ну, показатель да и лес тоже сейчас вам покажет а кстати вот заметили на обычном джипе как сорвалась машинка это я ездил когда двигатель прокачанный а трансмиссия ходовка не очень прокачанная была это один из старых старых заездов я еще раз повторю что Рванул на двигатель, а остальные параметры как-то не прокачивал. И ну наш супер дизель дает об этом знать. Ну, кстати, жип тоже, видите? Мучился-мучился, пока прилочился. Ну, просто к управлению привык, и поэтому так получалось. Так, заскакивай, заскакивай. Ух ты! Круто как! Я думаю, придется съезжать обратно. А не пришлось. Мы с вами справились и осталось догнать. Оптимуса! Занять первую позицию. Ой, ой, ребят, а чё вы мне не говорите? Какая первая позиция? У нас же квест. Вот, первая позиция в квесте не важна. Главное вовремя доезжать до заправок, собирать как можно больше монеток. И, ну, не разбиться, заехать подальше получить побольше плюшек, заработать больше денег, чтобы участвовать дальше. ой, ой держись держись. Как нехорошо. На таком-то, с легком участке мы перевернулись. А, ну да ладно, пойдем дальше. Это был у нас приключение лес. Не совсем удачное, ребята. 803 метра аж мы проехали. Учитывая, что у нас-то рекорд э, 3658. Ребят, вообще... Фу, позор позор мне а, вот критику воспринимаем мы нормально и погнали дальше что же у нас здесь будет город по городу погоняем честно говоря ну как-то не взлюбил я э, гонку город с того момента как прокачал вот вот почему не взлюбил контейнеры как только прокачал я машинку ну, то есть могу сильно разгоняться, еще что-нибудь. А, начинаю фрезаться вот в контейнеры. И, ну, что не поделаешь. Ну, вот, фрезаюсь. Это тут проблема с туннелями такая. Кстати, в этом джипе в Супердизеле нету каркаса. Если в обычном джипе, на котором я раньше ездил, он мы его догоняем, он самый первый. У него каркас прочности. И как бы можно прокачать, можно об потолок биться, вот сейчас взлетим. Полетели, видели? Стараюсь уже пониже летать. А то постоянно крышей цепляешь, она слетает, корпуса нету. Не знаю, что даже с этим сделать. И контейнеры уже перепрыгиваем. А на SuperGPY снизу ездили. Ну, в общем, в городе не совсем комфортно себя чувствую. И я думаю, в следующем выпуске вам покажу и обязательно напомню по туннелю ну ну не туннели, а шахты вот эти поняли о, в крах отверстия а на горной трассе она будет, будет туннель ну некомфортно я себя там чувствую машина в принципе уже побольше намного, она пригучая и ну нет каркаса ну блин, ну, разработчики ну не доработали хотя может быть это даже и плюс иногда так прикольно кабина отлетает и мы едем к кабриолете Фух, опять чуть не зацепили Постараюсь вам показать Тоже в следующем выпуске Мне, по-моему, даже материал Где-то был записан Так, летим, летим, летим Ой-ой-ой, не допрыгнули Вот, вот это мое самое нелюбное место И, к сожалению, выехать с него Ну вот, нереально выехать И тонет водитель Тонет водитель, разбился Ну да ладно Городские приключения у нас закончились Давайте Попробуем катнуться мы. Где попробуем? А, гору мы еще не ездили. А, 40 тысяч. Ура, ребят, 40 тысяч. Мы открыли зиму и поедем покатать. Аж 16 монет у нас осталось. Ничего улучшить не можем. А, что же у нас здесь будет? А, если честно, ну вот сказать, положить руку на сердце. Не люблю я зимние гонки, вообще, ну вот как-то, ну ну не идут они у меня, машину колбасит как-то, ну, в принципе, как, как обычно зимой, машину бросает, дергает, вот видите, как она как-то нестабильно едет, то ли шипованную резину надо какую-то ставить на машину, то ли цепи, то ли, ну, Вроде как бы и должна себя машина обычно вести. Ну, ну вс равно что-то, ну вот не то не хватает. Может просто опыта у меня не хватает по зиме ездить. Но не только вот в квесте я сейчас еду. Ну, я-то еду первый раз, как бы, что он там может знать, могут сейчас много кто то написывать. Но еже это и заезды, там, зимние турниры всякие. Мы же участвовали, как бы, с ребятами. И ребята уже серьезные. По, по уровню это серьезные ездят э, потому что открываются турниры со временем и зимние это не один из первых турниров вот и, ну тяжело тяжело дается зима не знаю как вам ну, напишите как, кому легко пишите мне легко кому кому тоже тяжело напишите там я с тобой солидарен эм, мне интересно кстати знать сколько таких водителей я не побоюсь этого слова, в кавычки, как чайников, таких же, как и я, играет в эту игру. Вот, кстати, дорогие наши подписчики, обращаюсь к вам от лица от лица автора этого канала. Напишите-ка нам, что бы нам еще погонять, что бы вам было, хотелось бы увидеть на нашем канале. И вообще, нравятся ли вам наши выпуски, стоит ли продолжать или просто зак закрыть этот канал, удалить его с Ютуба и... и, не знаю, и идти играть с ребенком в футбол. Не, понятно, что в футбол с ребенком нужно играть. Вот тяни-тяни-тяни-тяни. Но этим можно заниматься и в свободное время. Ну, то есть играть и снимать в свободное время а остальное время определять семье. Кстати, семья это очень главное, очень важно в нашей жизни. Я считаю, что э, вот, вот туннель. Семья э, самая главная в жизни. Вот туннель мы перепрыгнули. Здесь, кстати, очень <социальные> сложные туннели. Сейчас вы поймете, почему сложные. Потому что они очень узкие, сильно в них не разгонишься, и машинку колбасит очень сильно. Чуть не зацепили крышу, не оторвали. Ну вот как вот здесь можно спокойно проехать, скажите мне. Вот так вот. <с> У нас получилось. Ура! Так, а здесь, тут, блин, разбились. Ну да ладно. В общем, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.